Меня зовут Василиса. Ага, Василиса. Очень красивое имя. Может, тут нахвалились, насколько классно выглядит. <связать> <связать> Можете продолжать. Да. Есть информация, что ты стала жителем йога-поселка. Тайная, конечно, информация. Не знаю, как вы узнали. <связать> Но да, год назад. А, год назад уже. Даже год назад. Как время летит. Удивительно. Да. Удивительно. Удивительно, как вообще все ну, преобразилось. Ну, я помню, год назад мы здесь беседовали о восхождении <связать> на вулкан ноч ⁇ да есть, <служда> точно а сейчас уже к китам расскажи что это за киты что за история такая слушай ну с китами все просто я зашла пару дней назад я подумала что ну вот эти майские праздники я не знаю что с ними делать вернее с майскими я знаю но что между ними между 4 и седьмым числом куда их девать и, кажется, никаких приключений больше не будет. Но потом я подумала, что на Кольске как раз приплывают киты. И, и возможно, стоит воспользоваться этой возможностью и попытать счастье увидеть их, потому что это же, это же киты. Это же киты. Я, я не знаю, получится или нет их увидеть, но я уже еду. А что это за история? Ты одна едешь или компания едешь? А, еду я сейчас одна, но ко мне можно вписаться в любой момент, потому что, кстати, вот с Ванбри Трипом тоже это же история. Всех приглашаю. А что такое Ванберри Трип? Ван Трип это совместное путешествие жителей поселка, сочувствующих друзей, всех, кто хочет присоединяться к классным путешествиям, собираться к компании с едиными ценностями. Люди ведь все разные. Но если ценности совпадают, это всегда стопроцентное попадание и всегда круто. какое-то совпадение ванбери-поселок, Как это получилось? Совпадение, поселок, ванбери-трип. Наверное, да. Потому что все люди здесь абсолютно разные, с которыми я знакома, с моими соседями, с моими будущими соседями, с тобой. Э с разными жизненными путями, с разными профессиями. Вообще с разными жизнями, но с одними ценностями, с уважением друг к другу, к земле, к поселку, к, к жизни как таковой. Наверное, да. Вот. И это объединяет очень-очень Это получается, в йога-поселке есть какая-то такая группа лиц, которая объединилась и делает совместно путешествие, так? Да. Ага, это все. А чем ты занимаешься? Я хотела попросить тебя не спрашивать об этом вопросе, но раз уж так случилось, поехали на час. Нет, конечно, я занимаюсь геймификацией для брендов. Странно, да, сейчас от меня звучит? Но да, и коучингом. Я профессиональный коуч, поэтому вот два основных направления, которыми я занимаюсь, помимо путешествий, наслаждения жизнью и вообще. что для тебя развитие? Делать шаги в сторону разв... развития, интересное вообще слово, да? О, вот дети, развитие, каждый шаг они растут, каждый день они что-то познают. Познание, развитие это познание. Да, это было Круто. Как ты видишь свое развитие в Во-первых, мне нужен дом, это будет хорошим развитием. Не знаю, посмотрим. Я не тот человек, который загадывает и планирует все наперед, даже я на самом деле не планировала здесь участок изначально, у меня не было такой цели, но оно как-то так все сложилось и сложилось таким образом, что я здесь. Среди этой вот арабы. Вот, поэтому я не буду ничего планировать, ну, кроме каких-то вещей вроде дома, да, а дальше посмотрим, потому что у меня очень классные соседи, вот с некоторыми из них я как раз сегодня приехала, с некоторыми знакома хорошо, с не некоторые привели меня в этот поселок на самом деле. Через друзей. А, откуда ты узнала о поселке? Через э, соседей новых. Вернее, это были мои друзья. Это есть мои знакомые хорошие. Э, они опубликовали у себя в Инстаграме о том, что они купили здесь участок. И я такая, хм, кажется, это что-то интересное. Плюс кого-то какая то доверие. И я здесь. А, последний такой вопрос. Что у тебя есть мечта? Хочу в кругосветку. Нет, сначала в Патагонию, вот это, а потом в Либо можно совместить. <связь> очень хочу, прям вот очень. Можно на яхтах, на самолетах. Еще Но в общем, я все равно в общем хочу. <связь> вот так. тот человек, который сказал мне одну запоминающую фразу о себе и своей сестре, что как-то так воспитали родители, что я всегда считал себя очень красивым. Да? Как это вышло? Не знаю, это надо у родителей на самом деле спросить, как так получилось, это не, это же не про внешность, это про что-то, про ощущение внутри, надо спросить у них, как, они, как им удалось это, как они, залож, как они заложили в это, да, что при любых обстоятельствах сомнений в этом нет, ну да, это даже внутреннее состояние, это не про волосы красиво лежат, хотя... Тоже а лежат хорошо! <laughs> Спасибо тебе огромное! Счастья, здоровья! Самого лучшего!